Черт возьми! Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Скретч продолжает играть в Project Zomboid. Персонажи из прошлой серии, к сожалению, у меня не сохранилось, так как его за кадром сожрали зомбаки, заразили смертельным вирусом, и он вынужден был трансформироваться в нечто подобное этим самым тварям, что рыщат по всей этой в карте в поисках нас и хотят нас сожрать. Ну, поэтому мы создали совершенно нового персонажа под именем Антоха Медведев, который и продолжит начатое моего прошлого персонажа. А точнее, мы начали совершенно новое выживание на совершенно новой Карте буквально только-только у нас случился старт, и мы недалеко от нашего магазинчика, в котором мы реснулись, поселились вот в этом вот домике. Надеюсь, нам здесь благоволит удача, и мы будем развиваться гораздо лучше и вдумчивее, чем это было в прошлый раз. Ну что ж, начинаем. Сейчас моя основная задача это, конечно же, укрепиться в этом нелегком Выживание, найти свой уголок, так сказать, возле моря желательно Но у меня пока еще, как видишь, карта не раскрыта И мне необходимо еще очень много сделать для успеха Давай-ка уже, Антоха, не шали, будь немножко пособраннее, Иначе тебя быстро здесь снова сожрут, как в прошлый раз Чтоб такого не было, будем, да, немножко внимательней в своих действиях Да, тут я уже опять натворил, у меня опять полный инвентарь, непонятно чего Перемещаем все благополучно в свой рюкзак, чтобы облегчить. Да, напоминаю, что рюкзаки, они у нас режут вес всех предметов на определенный процент. Где это посмотреть? Это можно просто-напросто посмотреть, наведя на любой рюкзак. У нас рюкзак школьный, он снижает э, вес на 60%, я так понимаю, всего, что мы таскаем. Так, ну что, это жилище, наверное, мы будем использовать как э, временное, потому что... Здесь особого интереса она нам не представляет, как мне писали многие игроки даже на моих стримах, да и я сам видел, рекомендуют все селиться как минимум в двухэтажном доме, а не в одноэтажном, потому что в одноэтажном очень велик риск того, что ты будешь просто-напросто сожжен без возможности отступить. Куда-то в надежное место. Так, ну что, с этого холодильника мы ничего не будем забирать. Единственное, что бы меня заинтересовало... Так, этому журнальчик выкинем. Единственное, что бы меня заинтересовало на этой кухне, это, наверное, какой-нибудь ножик для открытия консервных банок. Если, конечно же, он здесь есть. Сейчас... О, бурбончик. Кстати, да, бурбон нужен для обеззараживания а, бинтов, либо же для дезинфекции ран. Перцы, друзья, ничего себе! Что, серьезно? Вот так прям сразу? В начале моего выживания мне уже дали, друзья, берцы. Конечно же, туфли мы выбрасываем. Зачем их таскать? Не нужно мне их таскать, потому что мне и так хватает, что потаскать. Сейчас нальем водички, попьем. Отсюда, да? Можно также набрать воду в бутылку воды по максимуму, чтобы мне дольше не заморачиваться. Ну и, наверное, что-нибудь перекусим. Итак, попили-поели, и я решил все-таки разведать домик, который находится... Недалеко отсюда. Ой-ой-ой-ой, вы серьезно? Что-то там много народу как ты посмотри, а. Не, там что-то как смотри, как много народу. Я туда не пойду, алло. Ребят, вас много, а я один. Ну что ж, давай, кого успел саграть, я попытаюсь сейчас все-таки добить. Что-то они через забор меня не видят, что ли. Вроде бы он же шел за мной пожарный. Я вот, кстати, касточку его бы тоже приобрел. Поэтому он вызывает мне определенный интерес. Ребят, что это вы попадали все вдвоем? Короче, идут, это не очень хорошо. Ну попробуем. На двоих. Тихо-тихо, не кусаться. черт не кусаться, ребят. Надо быть очень осторожным. Отлично. Вот и пожарный как раз-таки сам к нам идет. Ай да, подходи потихонечку. Подходи. Давай. Поп... Ну или ползи, подползай. Или подходи. Лежать. Отлично. Мне нужна его шапка. Я слышал, что шапка пожарного очень хорошая штука. Вот она. 100, друзья, процентов от укуса. То есть любой зомбарь, попытавшись нас укусить в эту шапку, никогда ее не прокусит, а поэтому это просто имба, друзья. Армейские ботиночки еще одни возьму, конечно же. Обувь у нас имеет свойство изнашиваться. И, друзья, куртка пожарного. Серьезно? Давай-ка ее тоже оденем. 50 от укуса, 70 от царапин. Вот это стата, я понимаю. И штаны тоже туда же, друзья, берем. Всех мы разделили. или еще кто-то остался? Смотри-ка, еще один лезет. Туфли, носки, коричневые часы. Вот часы бы мне тоже не помешали. Хорош, я уже укрепился. Вас, вам будет сейчас гораздо сложнее... Меня прокусить. Поэтому даже и не думайте, что будет сейчас легко в битве со мной. Ой-ой-ой, ты посмотри. А что еще можно взять с этих пашот? Что-то вас здесь реально, ребят, много. Ну-ка, получай. Я немножко, ребят, научился драться. Да, если раньше у меня с этим было гораздо хуже. А, еще один крадется. Ну-ка, держи-ка. Падай. Реально, их здесь очень дохрена. Ну, ничего. Заодно я отточу свои навыки. Тут явно был какой-то слет зомбарей. Машинки тоже нет. Все очень достаточно плохо. Пойдем что-то перекусим тогда. Пойдем проверим все комнаты. Что у нас здесь есть в комнатах полезного. Так, патроны с картечью, дробовик. Ну, шуметь я пока не намерен, потому что это слишком много привлечет а, народу. А мне это очень критично. Пожалуйста, револьверчик есть. Карандаши, по-моему, у меня совершенно все уже собраны. Кто-то здесь шумит. По-моему, за этой двери кто-то есть, нет? Нет, скорее всего, на втором этаже. Хотя, подожди, здесь второго этажа нет. Ох! Оружейный кейс, а в нем, смотри, сколько оружия. Кроссворды тоже нам не понадобится. Револьвер, карандаш. Тут явно бежили какие-то бандюганы. Столько оружия в сундуках, это просто капец. Так, журнал, электро... Отвертка. А у меня есть, кстати говоря, отвертка. Давай посмотрим. У меня же вроде бы была отвертка, нет? Если бы у тебя была отвертка, ты бы смог, наверное, разобрать вот этот телевизор. А мы его разобрать не можем. Поэтому берем отверточку. Да, и, наверное, мы... Заберем также еще электронные запчасти. Фонарь слишком тяжелый будет, да. Вот если бы я был на машине, то тогда бы без проблем я бы и фонарь с собой забрал. Так, есть такое дело. Глянув на карту, я обнаружил, что мы находимся возле какого-то синего здания. Это не просто какое-то здание. И мне захотелось, конечно же, его исследовать. Посмотреть, что там у нас находится. Но тут также у меня уже одолевала усталость. И я думал, стоит ли мне туда двигаться или же нет. В принципе... Время у нас 19.40, я думаю, что да, стоит, друзья, сходить туда, пустую бутылочку мы, наверное, пока выкинем, стоит сходить и проверить, мне нужно сейчас срочно искать автомобиль, я думаю, что там у нас какая-то, может быть, какое-то скопление автомобилей, да, получится найти, так, о, а вот там вот я вижу скопление автомобилей, а вот там я вижу скопление зомбарей, и это, по всей видимости, какая-то церковь у нас, смотри, Судя по ее оформлению Да, скорее всего это какая-то церквушка Давай мы сейчас вот этих зомбаков сразу же аккуратненько вырубим Пока они нас не видят Нападение внезапное Только гораздо лучше, чем нападение внезапное потом будет на тебя Так, вырубаем одного Попытаемся, по крайней мере, вырубить второго Пока один лежит Кстати, такой лайфхак Пока зомбарь лежит и ты стоишь на нем Он не может встать Ложись, говорю, тетя И не вставай Так, есть такое дело И у нас белые электронные часики Отлично Вот их-то мы и наденем вместо кварцевых они нам показывают не только температуру, но еще и дату и время. Что, проверим церковь? Нет, я сначала предпочту, наверное, проверить вот те машинки, которые я там заприметил. Мне вообще любая бы сейчас машина подошла, особенно которая а, будет с ключиком, на который можно будет кататься. Так, проверим этот багажник. Хорошо, у нас багажник открывается. Здесь пока ничего у нас существенного. Я бы, я бы хотел изначально проверить состояние этого авто. Насколько оно у нас целое. А зомбари у нас тут нигде нету. В, окр в окрестностях. Нет, очень плохое состояние. И нет бензина у этой тачки. Зайти-то в нее хоть можно. И зайти в нее тоже нельзя. А вот у этой черной тачки какое состояние? Давай тоже мы проверим с тобой. Секундочку. Да, важно очень мне сейчас найти машинку, конечно же. Тоже, друзья, они, я так понимаю, попали в, в аварию. Банка из-под газировки. Так, ой-ой-ой, привлек внимание. Ладно, пока немножко. Не будем слишком много агрить. Стоять, стоять, получай. Получатиков вдвоем Еще разочек И еще разочек Есть такое дело Так, надо сначала одному головенку размозжарить А потом и другому Всех по очереди, так сказать Наша забота сейчас очень хорошо и плотно отдохнуть Ну что ж, спокойной ночи Итак, сон у нас был хороший Никто нам не помешал, слава богу Так, а что у меня по статкам? Кого я выбрал? Ага У меня чувачок с тонкой кожей и какие-то дополнительные бафы. Все эти дома, которые я просматриваю, я маркирую вот таким вот крестиком, чтобы потом уже понимать, что мы здесь были. Вопрос поиска машины является самым актуальным на данный момент вопросом. Хотелось бы разрешить, конечно же, его. И давай будем двигаться уже в поисках. Надеюсь, что-нибудь найти. Эй, чувачки, вы меня не видите? А я вас вижу... Двоих получится раза вырубить? Нет. Ха -ха, смотри, почти получилось. Кабура, друзья, двойная, отлично. Кабура нам пригодится, потому что туда мы можем уже запихивать оружие. Может пистолетик попробовать пострелять? Нет, с пистолетиком мы будем слишком сильно шуметь. А мне это сейчас, ой, как не нужно. Не хочу привлекать лишнее внимание. Есть, можно. Это уже хорошо. А завестись не получится. Давай обшарим сначала все сиденья. Может быть ключик где? Ага, ключ, друзья, нашел от автомобильчика. Это очень хорошо. Мне кажется, можем смело сейчас в багажник этого авто а, скидывать а, наш какой-то лут. Потому что мне пока этого вполне будет достаточно. Так, открываем и скидываем. Все лишнее. Немножко разгрузившись, я все-таки решил проверить здешние окрестности. Тут на меня напал, смотри, еще один зомбарь, тетя, что-то хочет от меня, а ну иди отсюда, пытается от, откусить от меня кусочек лакомый, так, белые электронные часы, все часы, всю электронику, конечно же, собираем и разбираем его, ее прямо на месте, так, давай посмотрим возле мусор, мусорки что-нибудь тоже интересное, может быть, получится найти, так, что-то тут я обнаружил, что это такое, друзья, что это интересно такое, Кухонные щипцы. Ну, это, в принципе, мне не нужно. Давай вот в этой куче мусора еще пороемся. Для начала поставим отметочку важности, что вот здесь у нас находится машина на стоянке. И нам надо будет сюда потом прийти. Во-вторых, давай здесь побегаем. И посмотрим, может быть, здесь какие-то есть еще машинки где-то, да? Потому что мы входим на какую-то территорию. О, да, друзья, есть машинка. Для того, чтобы мне слить бензин, мне, по-моему, нужна специальная какая-то емкость для бензина. А вот где ее найти? Так, интересно, можно в эту дверь проникнуть? Нет. А вот в эту? А в эту тем более. Ох, как много здесь машин-то, ты смотри, а. Просто райс авто. Вот это я понимаю. Вот это выбор. Вот это выбор автомобилей. Че ж я раньше-то не зашел на эту стояночку? Так, давай начнем сразу. Подожди, я знаю. У меня есть уже небольшое понимание. И вот этот, по-моему, пикапчик. Опачки. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Давай по одному. Ребятки, кто меня заприметит, дам конфетку Подходи по одному, конфетка уже ждет вас Я уже ее примотал к битик своей И сейчас буду раздавать конфеточки Подходи по одному Хорошо зашла конфеточка? А так еще будет лучше Так, следующий, кто готов конфеточку взять? Так, часики мы берем сразу, да, потом разберем Они не так много весят Ребят, подходите, я конфеты раздаю туда На всех хватить должно если вы сейчас не подойдете, сами придется мне сзади подойти. Так, не будем второго драконить. Пока с одним. Разберемся, мы с одним. Так, раз, два, блин, нравится мне бита. Мне нравится бита еще тем, что она просто по площади хреначит, если на тебя вдруг много народу напало. И просто сбитый, блин, я не знаю, мне привычнее сейчас драться стало, потому что я всегда стартую со сбитой. И у меня уже скилл, как говорится, с а, работы сбитой прокачан. Так, ну что? У нас в этом автомобильчике есть что-нибудь ценное? Давай посмотрим сначала, какое у него состояние. Пикапчик, кстати, мне нравится. Я как-то в прошлый раз находил такой. У него хороший очень багажник. 93, друзья. Это очень нормальный такой багажничек. А, смотрим на бензин. Бензина у него нет. Да и ключ, наверное, нам тоже не найти. Давай посмотрим. Есть. Мы сели, друзья, мы сели в машинку. Смотрим в бардачок. Да, да. Ключик мы тоже нашли. Замечательно. Сюда нам, короче, надо бензинчик всего лишь, всего лишь залить. И багажник у нас просто, мама, не горюй. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь имеется в этой машинке. Какое у него состояние вообще и какие характеристики. Все, друзья, досконально проверяем. 57, багажник 18. Багажник маленький, бензина нету. Интереса какого-то она у нас не, не вызывает. Но стоит в таких машинках проверять багажник. Здесь он закрытый. Еще, может быть, интерес вызвать вот эта машинка. Давай посмотрим в ее багажник. Кожаные перчатки, друзья, сразу сходу. Вот мне их как раз-таки не хватало. Отлично. Краска, малярная кисть мне уже не нужна. Кожаные перчатки это вообще, друзья, топ. Давай посмотрим на мою защиту. Защита очень немаловажный фактор, потому что если... Ох ты, у меня, смотри, одна голень правая пробита. А это значит, что мне просто штаны порвали. И сквозь эту царапину меня могут укусить. Такие вещи э, чинятся просто-напросто набором иголки с нитками и плюс э, наличием у тебя в инвентаре каких-нибудь полосок кожаных, э, либо же э, обычных тряпок, но лучше всего самой лучшей кожи такие вещи латаются. да Так вот, друзья, коротко о том, что это означает. Чем лучше защита, тем меньше шанс, что тебя укусит. А укус, как многие, наверное, знают, выживальщики по зомбоиду, укус является самый фатальный такой. Штуковиной, которая дальше Не позволяет тебе просто играть И можно спокойно сворачивать игру Поэтому защита от укуса здесь очень важна Так, в этой машине тоже у нас нет бензина Где-то рядом должна быть закусочная По-любому, я прям чувствую это Вот это что? Вот это как раз-таки закусочная И тут, друзья, открыто окно По-любому сигналки нет Потому что, ну это же закусочная в самом деле Так, ладно, проходим Есть чем подкрепиться, нет? И где можно вообще найти, чем подкрепиться Свет работает у нас? Свет хочу включить, алло. Вот тут по-любому на кухне есть чем поесть, что поесть. Так, вот в этих магазинах заморозка, коробка яиц. Вот она, друзья, еда, наконец-то. Мой персонаж здорово проголодался. Сейчас мы перекусим здесь в магазинчике и пойдем а, дальше искать машинки. Ох, кого-то тут завалили. Ну-ка давай посмотрим, что в трупешнике. Так, тут нас... Тут можно поваром, так сказать, заделаться. Тут мы нашли повара убитого. но у него бронька так себе. А, мусорный пакет. Сейчас здесь как следует все прошарим мы. Мне бы вот по-хорошему, наверное, какую-нибудь канистру где-то найти, да? Но тут ее я вижу, что нету. А -а -а -а -а -а! Черт возьми! Откуда вы взялись? Смотри, что творится, а! Кусаются, зараза! Кусаются! Укусили меня? Нет, укус, друзья. Нет, черт возьми, это все, это капец. Только начал братишка скретч хорошо выживать. И на тебе, друзья. Ну как так-то? А? Никогда не поддавайтесь панике в Project Zomboid. Как только следует немножко тебе запаниковать, ты получаешь критические повреждения. И все. Меня, смотри, укусили прямо в шею. И на этом моя игра заканчивается. Друзья, вот что значит быть невнимательным в Project Zomboid. Так хорошо шел и так плохо. Закончил. Ну что ж, зобификация неизбежна, и нам придется с этим просто смириться. Я даже лечиться, друзья, не стану, потому что, ну, вы сами все видели. Это просто, друзья, фейл какой-то произошел. Блин, реально, вот такие вот моменты здесь нужно за ними всегда следить. Не делай таких ошибок, как сейчас сделал я. То есть всегда проверяй с готовностью ударить первым. Я просто в расслабленном состоянии здесь ходил и доходился, что называется. Ну что ж, вот такая, друзья, история моего выживания в Project Zomboid очередного. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего выживания? Пиши, пожалуйста, свои размышления. Пиши также, как ты привык выживать в этом проекте. Возможно, у тебя появятся какие-то советы мне, Нубасу. Я с удовольствием их послушаю и непременно тебе отвечу. Ведь у партишки есть отличительная особенность. Отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь. Ну, а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение